Мазда 6, 2008 год. Руки грязные, рабочие, не обращайте внимания. Сделали запасной ключ с кнопками. Сейчас от двери закроют. Закрывает, открывает. Но этот ключ клиента, он не работает у него. По какой причине, неизвестно. И плохо выкидывается. Заводим его ключ. Завел машину Глушим Наш ключ берем с таким логотипом Mazda. Хоба Заводим Все заводится, все хорошо работает Все, не теряйте ключи Делайте запасные И багажник Оба И багажник открылся